Он говорит именно ну, лагает. Сегодня мы, короче, посмотрим танки. Танк очень Пойдем. красивый, посмотри. Такие наконы. Да, очень. Но очень лоргучий. Ну, Ханк of Flame вообще супер. Ну, крутые постройки. Это леопард 2 А 7 Так, Леопард 2 А 7 Немецкий, наверное, танк. Ну, конечно, современный, и тут вообще переливаются цвета. Ого. он пушку дадим. и там еще мини-прототип. Так, вот тут еще мини-модель, по которой он начинал строить. И танчик. Вау. Ну, танк какой мощный. У него даже пулемет двигается. Ой, блин. Видишь? Супер-крутая постройка вообще. Ага. Кан-ми me... этот. О, да-да-да, двигается. Он говорит, то, что пу все пушки двигаются, которые тут есть. Ну, я тоже понял. Немножко... О, на лампу посмотри просто. Насколько она шарообразная. Ух, нифига себе. Насколько Ты тут посмотри... все круглое. Акан-ай... Can I control its tank? Can he control this tank right now? He has much control. Он говорит, тут слишком много контролов. No. А, я, я разберусь, я разберусь. Окей, начнем. Ой, блин. <laughs> я не учу, что их так много. Просто посмотри на пушку. Очень все круглое. Uh -huh. Так, плюс. ВСД, right. чтобы, ну, водить. Да, гусеницы, ой, очень реалистичные тоже. Но, конечно, они не двигаются. E и Р, чтобы увидеть, ну, двигать пушку назад-вперед. Ой, назад. Ну, Башни. лево право Так, TI. Да, E gun. Уго, А дальше еще что есть? Так, еще подсветка. Неплохо. Так, я сейчас еще хочу на клавиш посмотреть. Есть L, L and Q. Еще есть. Left and Rift Левая и правая. Вау! Главное, посмотри, там даже подставка круглая. Ага. Тут вообще Клюк. все круглое. Или, или это Оп. смотрительная зона. А, а как этот? О, тут есть key pads. Key pads. Four, seven, Q, Антенна крутится. Нажми на нажми. Это чтобы типа подсвечивалось, как будто стреляет. Там. А. Сейчас. Пов, пов. Из пулемета. <свеч> типа стреляет. Это... Это L, это, ну, сзади, фары. I, да, I. I. Либо L, либо I. А, uh, L. Да, вот, видишь, фары сзади, красные. А, спереди, он фронт? What is the control of, for light on the front? Так. What? Один, а, ок. Keypad for антенны, короче. <laughs> Дальше у нас. Ещё крутится вот этот. What is the controls for front light? Там еще, смотри, что крутится, там наверху вообще все крутится, антенна может вращаться, вот это может вращаться еще. Oh, it's okay. он it's говорит, он не поставил know. на передние фары. Он говорит, у него есть еще один так. Uh! Нет, можешь у него спросить, okay, okay. как его называть? Тут пушку очень круто. Дэнни, Дэнни, Дэнни. Дэнни, right? Дэнни. да. О, хорошо, очень классный танк Дэнни. Вообще все крутится, все вращается, функции. О, oh. о, oh, very nice. Это типа прототип? Прото Is it all proto type or just minivarse? Ох, oh, даже тут круглые колеса. <laughs> <laughs> а мне надо сфоткать танк для картинки. А ему тоже можешь сказать? Чтоб пока не удалял. All games will. photo this tank for the thumbnail. Мы пока спрячем. А чтоб мы же можем из сфофан в хуй. Так, можно понять. Он сказал, он отойдет, Ну, чтоб ты сфоткал. Это не обязательно. Но тоже еще колеса очень круглые, это вообще круто. Я хочу сейчас обратить внимание на детали. Окей, okay. we are done, we can go, go back. Так, тут вот смотри, решетка очень вообще проработанная. Ты посмотри, на как э, как его вот там гусеница проработана. Окей. Okay. Ну это я переводить не буду, <laughs> не знаю, если есть смысл. Пушка тоже очень круглая. Тут даже несколько кругов разных размеров, из-за этого нужно было заново делать. Uh, the а башня вообще тут под наконами такими очень сложно делать. It's so hard. The tower is very good. It It's insane о, а на, на флаге просто посмотреть. Они тоже проработаны. The flags are also very detailed. Так, тут спереди. Пушку надо развернуть. Сейчас, займусь этим. Ты посмотри на пушку, тут даже есть отверстие, чтобы пороховые газы выходили. <laughs> я же говорю, это супер проработанный танк. Сейчас, я поверну башню. Он даже сделал, посмотри, на магазине от пушки, он сделал германский флаг. Где? Де -де? Вот, видишь, магазин. Вот, ну коробка, вот такая вот, даже на ней. Да, я вижу, но я про это тоже говорю. Вот это просто посмотри, насколько insane, вот тут. Где? Ну вот тут. Смотри просто, да вижу, посмотри на гусеницу. О, блин. А просто на колеса, на колеса. Именно внутри колес А гусеницы, ой. Просто вообще Слушай, в шоке. Раньше это было сделать невозможно, сейчас это стало полегче. Этот же новый инструмент появился шпатель. Да, да, да. Но все равно шпатель так не усиляет, ну, не облегчает работу. Ну, чуть-чуть, сорем. Ну, прикольно вс равно. Ну я просто смотрю на декоры вообще очень классно. Даже есть отсылка на игру. Там синий да. значок. Сзади, сзади башни. Смотри. Там синий такой значок, видишь? А, вижу, вижу. Такая игра, я где-то тоже видел. Ок, давайте следующий танк посмотрим. Окей, what is the next tank? Бежим отсюда! Бежим, сейчас взорвётся! И сервер залагает. Ты посмотри, как он разваливается. Флаг бедный! Просто там... флаг! No, Супер замедленная съемка. Ай! Танк, а -а -а -а. Почти... танк посмотри, повержен. Как, <с> как будто его тут оставили на тысячу лет. Разлагаться. Ускоренная разложение, съемка, разложение танка. Да, в ускоренном виде. Разложение танка в ускоренном виде. Он сейчас покажет Т-34. Средний советский танк. О, да, даже далеко-далеко на, на зару... зарубежные люди строят советские танки. Хм. Ну хотя мой учитель... А не сейчас него флага СССР еще. О, ну я, я, конечно, на него можно респект поставить. На посмотри, как просто вот эти вот, я не помню, как они называются, то ли спальники то ли не помню как еще называется я не я буду сейчас ну, давай на все обращать внимание прям на все на все на что тут есть я посмотри тут бревно даже есть точнее вроде чтобы чистить а дуло. ты ему больше тоже почаще говорить это он тут вообще как другой позиция я не помню как он переводится шо тут есть пушки так let's test its tank я сначала посмотрю на функции надо сначала посмотрю на функцию этого танка, а потом я попробую ну по -по пойдем по декору. We gonna watch the а, тут открылось. Открылось этот люк. <рис> слишком маленький. Слушай, <рис> это для мини-человечков, да? Я слишком толстенький. Да, видишь, он говорит, съешь маленькую конфет. Прям так по-русски сказал. А! Люк открывается. <ристо> Откройте люк! Open! Open! Open the door! А! А как? О! Изнутри можно открывать танк. Видишь тут кнопочка? И закрыть можно. А где стульчик? Когда ты зайдешь внутрь, нажми... Нажми минус, когда нажмешь. Прыгни! Нажал. А! Вот. Ээээээ... Это не с... то. Тут другой человек просто сел за танк. Эээ. Нажми сразу минус. Я не могу за залезть в этот стульчик. Прыгни, чтобы на него сесть. О, нормально. Так. Нажми минус. сразу минус. Он тебе говорил сразу минус. О, вот это... let's... Начнем ехать. Ого. Бэйз, да. А нет, конфету уберите там сзади. Сейчас уберем. Скушай ее. Я не могу, я уже маленький. Г. Сказал. А, Г. О, О еще завись. Нет. А, нет. Их тут не слишком много. Е e и Р, чтобы поворачивать пушку влево и вправо. Так, ну, это как на прошлом танке, у нас тут вращается башня. Так, хорошо. Почаще переводи. М это бустер какой-то. М? О, что? я, кажется, понял, что это за бустер такой. М. Ну-ка. Полетали. Ай! Сейчас пока не едь ко мне, я загружу какой-то аэропорт. Топ. Заезжай. Сейчас, едь к нам. Тут просто... А, ну да. Этот танк умеет летать. танк ну, зачем <зача> такие суперфункции добавлять -то? Ой, а я все. В это типа, чтобы быстро, очень быстро... Ну, reload it, Это уже не спасти. Падите, танчик. быстрее разложение. Ок. Л давайте смотреть э -э, декор, типа. Let's watch the decor. Так, только пушку надо. Decoration. Наказать. Смотрите, тут лопата даже есть. Ну, я же... тоже. Ну, есть, то, внутри есть... Page. Причесов, который это типа, ну. Дверь открывает, я понял. Ну люк. Да-да-да. Хотя зачем нам это, когда мы можем через пушку залезть? Так, jump. Ох. Oh. I don't can um. Кликни, когда ты зайдешь внутрь, чтобы открыть там типа люк. Так, как? А, вот стульчик. А oh. вот well, okay. теперь нажимай на чтобы закрыть так, так а, yes. я внутри танка закрыли тут есть кейпады можно стать от лица пушки второй третий четвертый Тут от, от всего танка можно с помощью кейпадов перемещать горячие клавиши ну да а люк откройте то я сейчас хочу пройтись по декорациям их тут реально очень много и просто оставлять такое нельзя тут кто-то лампочку поставил да, посмотри, даже есть а, это... просмотр видишь тут стеклянные такие мелкие и посмотри какой вот тут круглое, я не знаю для чего я не могу идем. выйти круглый. а все нормально так ну давай начинать рассматривать да. посмотри какой здесь круглый я Можно хочу посмотреть. гусеницы просто сначала снизу начать гусеницы О, очень круглое колеса еще прикольное колеса колеса колесо круглое так ну колесо круглое внутри этого круга еще один круг внутри которого еще один круг The wheel is all... Not yet, not yet. The wheel is very decoration. It's very and it's beautiful. И тут тоже. And oh. there also... Слушай, как будто у реально дерево. бревно. Ну да, бревно, ну очень круглое. И вот эти бочки с бензином. Также у него работает свет. Ну свет, ну. О. Oh. Фары, О. Right? Oh. Фары, фары. Кто-нибудь включите. Activate it. она он. Окей, окей. Ану Бойби. Так, тут то же самое. Они разных размеров. О, а сзади Что тут это? вот этот. Особенно Диафаров вот это. Причем. Вот это очень общее такое круглое. Тут сверы настоящие. Цикл. Вот тут. даже... Оно сделано из граниты, Поэтому показывается, как будто тут грязь какая-то. Где? Прикольно. Вот Где? тут вот деталь. А, yes, есть. Yes. Люк еще один очень детализирован. Под... Еще один боч. А, выхлопные газы откуда выхлопные? Ой! Нет! Что Нет! я тут сделал? Ладно, давайте к другому танку переходить. Стой, стой, стой, мы же еще не все рассмотрели. А, Остановите это. О, кстати. Что, кстати? А кто? Я хотел башню посмотреть. Какая-то кнопка. Я не знаю, тут... Ой. О. Найс, ой. танк прям залез. Лопата. Смотри, тут даже пушка есть. Не. Да, пулемет. Круглая, смотри, какая. Слушай, какое чувство тут лицо нобика, но на самом деле это есть на реальном танке. А вот тут вот эта лопата тоже очень круглая. Да. The shovel is also very thoughtful. Люк, закрой, Люк. и Люк мне садить Садись стульчик, я тебе скажу, что делать. Я mm. знаю, как закрой. Вау. Wow. very очень, Very цикл. Очень, Ну, yes yes. А, ah, Люк, открой, open the door. Okay. А там никого нет внутри. Надо, чтобы кто-то сел. I sit and flame Ok. Вот так. This. Можешь отойди от танка. Я хочу его сфоткать. Окей, okay, he's gonna follow the tank. Right now. Very, very digital. новый танк. Не-не-не, пока нет. Я It's хочу here, башню рассмотреть. О, тут посмотри просто сферы мини-мини прям. Я делал сферу, но она была настолько огромная и настолько лагучая. а вот это посмотри просто. Супер мини-сфера. Окей, ну что, лоудить новый танк, вот спрашивай. Yes, yes, yes. Ок. Yes, Сейчас танк будет разлагаться. Советский. Разложение. Как разложение по-английски? Рот. Uh, oh. А, ну скажи ему, что танк разлагается. The Это просто... Ротинг. Хе-хе, вери, вери, вообще. Вери, вери, паст. а идет разложение <laughs> на мелкие частицы.